Ребенок. И ведет себя как ребенок. Человек-то? Угу. А вот. Ну, тут Не погладишь, не услышишь? Я котенок. не котенок а, это а, груз. Груз. а как пород называется? Померанский шпиц. Померанский шпиц? Да. <свят> О, не не жилый, Такой же О, остается. Да, а да это девочка, мальчик. вот настолько вырастет. игрушка. игрушечный. игрушечная И сколько стоит такое вообще? Они Вот, это Вот, и немного. молодо. это украли. посмотрите. да,